Всем привет, это неделя спорта и я ее ведущая Екатерина Лазарева В ближайшее время я и мои коллеги расскажем о событиях в студенческом и мировом спорте Смотри сегодня в выпуске Обзор игр Рубины и Акбарса Товарищеский матч по баскетболу КФУ КГАУ. Студенческая футбольная лига Первый тур КФУ КАИ Спартакиады первокурсников КФУ Легкоатлетический кросс и настольный теннис Открывает нашу программу традиционный обзор игр Казанского Акбарса в континентальной хоккейной лиге и футбольного клуба «Рубин» в российской премьер-лиге. «Барсы» на этой неделе побывали в Хельсинки, в Москве и дома на Татнефть-арене, а «Рубин» встречался с Нижним Новгородом на центральном стадионе. Все подробности далее в сюжете у Амира Сабирова. Открывает наш обзор гостевой матч Акбарса против Йокерита. Казанцы потеряли перед матчем нападающих Джордана Уилла, Пера Линдхольма, Дмитрия Воронкова, защитника Кристиана Хенкеля, вратарей Ахтямова и Валиуллина. Все эти игроки не соответствовали финскому санитарному регламенту. Из-за этого Дмитрий Квартальнов заявил на матч только три пятерки вместо четырех, а вторым вратарем был заявлен нападающий Дмитрий Катылевский. Даже в таком составе барцы смогли дать бой Йокериту. В первом периоде хозяева вышли вперед. Николас Фриман поразил ворота Игоря Бабкова с дальней дистанции. На девятой минуте второго периода Акбар сравнял. Николай Коваленко протащил шайбу в чужую зону, обыграл защитника с вратарем и забил. 1-1. Две минуты спустя Йокерит опять вышел вперед. Томми Кивисте бросил от синей линии и Никлас Фриман давил шайбу с правого фланга атаки после отскока. В этом же периоде хозяева забили еще. Курьезный гол записали на счет Джона Нормана, который отдавал передачу на пятак, а шайба предательским образом проскочила за спиной Бобкова. 3-1. В третьем периоде Акбар смог отыграть две шайбы. На пятой минуте гости подловили Йокерит на ошибки защитников и Передаче Михаила Глухова Дмитрий Кагерлицкий бросил точно в девятку. А уже на 18-й минуте барсы реализовали большинство в формате 5 на 3: Александр Бурмистров на Николая Коваленко, тот на Артема Галимова, который замкнул шайбу с пятака. 3-3. Время овертайма, в котором арбитр назначил булит ворота казанцев за нарушение Кагерлицкого. Ессе Йонсу реализовал свой шанс и заработал 2 очка для своей команды. 4-3 победы финского Йорида. Первый день октября Барс гостил у московского ЦСК и планировал взять реванш за недавное поражение в Казани. Подопечные Дмитрия Хварти... Открыли счет только во втором отрезке. Кагарлицкий реализовал большинство своим точным броском с правого фланга. Адам Райдебор не уследил за полетом шайбы 1-0. За 2-15 до конца уже третьего периода Кагарлицкий оформил вторую шайбу в большинстве. На этот раз девятый номер уже левого фланга щелкнул и попал в пустой угловорот армейцев. За 11 секунд до конца матча москвичи все-таки смогли забросить одну шайбу. Автор Антон Слепошев. Передача у Лукаса Уолмарка 2-1. Акбарс обыгрывает ЦСКА в Москве. 2 октября Рубин принимал на центральном стадионе футбольный клуб Нижний Новгород в рамках 10-го тура премьер-лиги. Помимо нескольких неточных ударов, первый тайм запомнился травмой защитника Рубина Ильи Самошникова, которого заменил Хвича Кварацхелия на 26-й минуте. Отличную возможность забить имел Рубин в самом начале второго тайма. Арбитр назначил пенальти ворота гостей за нарушение в штрафной площади. Удар Хвичи блокировал Артур Нигматолин с линии ворот. На 61-й минуте судья назначил пенальти уже ворота Казани. И Николай Калинский без всяких проблем вывел свою команду вперед. 1 -0. В оставшееся время Рубин имел хороший момент. Сравнять счет, но распечатать ворота Нигматулина так и не получилось. 1-0 минимальная победа Нижнего Новгорода. Казанский Рубин с 14 очками опускается на девятое место. 3 октября в Казани состоялось первое зеленое дерби в сезоне. Акбарс против Салавату Юлаева. В начале первого периода было много борьбы и мало опасностей у ворот, за исключением пары моментов у ворот хозяев. Стартовый отрезок так и закончился бы нулевой ничьей, если бы не гол Артема Галимова на 18 минуте. Нападающий Акбарса ворвался в чужую зону, убрал защитника на паузе и поразил девятку ворота. Юхи 1:0. 1-0. Следующий гол болельщики дождались лишь в конце третьего периода. На последней минуте гости поменяли вратаря на шестого полевого, но голов им это не принесло. Напротив, игрок Акбарса Александр Бурмистров смог забросить вторую шайбу своей команды. 69-й номер бросил почти от синей линии и попал в пустые ворота. 2-0. Первое зеленое дерби осталось за Казанию. Амир Сабиров. Неделя спорта. Баскетболисты готовятся войти в сезон. На этой неделе сборная КФУ провела свой товарищеский матч против Казанского государственного аграрного университета. О предсезонном состязании и о готовности команд к новому сезону расскажет наш корреспондент Яна Зиновьева. Товарищские игры в баскетболе являются важной частью начала сезона. На них команды могут присмотреться к новым составам своих противников и к их обновленным тактикам игры. Так, 28 сентября сборная Казанского федерального университета встретилась со спортсменами из агрономического на территории Юлбарсов в Униксе первых минут игры мячом завладели спортсмены из Кыгау и сразу же получили два очка, забросив мяч из-под кольца. Федералы, в свою очередь, нанесли ответный удар в виде трехочкового. Так, на протяжении четверти обе команды отвечали друг другу поочередно забитыми мячами. Никто не мог вырваться вперед больше, чем на 5 очков. В сборной Казанского федерального была видна командная работа, несмотря на немалое количество новых игроков и почти три месяца перерыва. Юлбарсы отличились еще и достаточно жесткой защитой, из-за чего получили несколько штрафных мячей в свою корзину от сборной аграрного университета. Тем не менее, первая четверть закончилась со счетом 24-23 в пользу Кагао. Во второй четверти КФУ стали играть более стратегично. Противники же, напротив, старались взять победу только агрессивной игрой. Особенно результативно в этой четверти играли баскетболисты Аграрного университета. Третий номер Чункашу и 73 номер Капустин. Однако игроки КГАО толпились у своего кольца. Федералы же распределились и страховали каждого противника, что помогло им выиграть вторую четверть со счетом 42-38. В третьей четверти игроки КФУ подустали и расслабились. Защита практически отсутствовала. Тем не менее, юлбарсы старались дать отпор. Целых шесть очков команде приносит 99-й номер Арсений Захаров. Но это не помогло. Кольцо было открыто для соперников. Спортсмены КГАО даже несколько раз забрасывали мяч в корзину абсолютно беспрепятственно. Третья четверть закончилась со счетом 53-60. Не в их пользу. Финальная часть игры прошла напряженно. Юлбарсы не собирались отдавать победу, однако были явно не собраны. Под конец игры никакой интриги не было. Кагао далеко ушел вперед, почти на 10 очков. И выиграл сборную Казанского федерального университета со счетом 83-75. Несмотря на поражение, у содержались хорошо. Немалый вклад в это внесли и новые члены команды, которые проходили долгий и жесткий отбор. Из-за чего времени на тренировку основного состава было крайне мало. К слову, в этом сезоне каждый желающий может посетить баскетбольные матчи в качестве зрителя, либо следить за игрой в прямом эфире нашего телеканала. Очень много времени занял просмотр первого курса. Народа было очень много. На, значит, на прикидке 60 человек пришло первокурсников. Всех их надо было просмотреть. На это ушла почти целая неделя. И, конечно, основным игрокам команды было сложно, практически негде было заниматься. Неплохо. Мы преследуем в этих играх цель свою. Мы хотим просмотреть все, что всех, кто у нас есть. Мало ли, что он делает на тренировке. Еще неизвестно, как он поведет себя в игре. Поэтому... Ребята, конечно, ошибок наделали сегодня достаточно большое количество. В один момент вообще провалились. Ну, а потом вы, наверное, видели, как сумели сразу буквально за две минуты отыграть 10 очков. Неплохо, неплохо. Для начала неплохо. Яна Зиновьева, Наталья Жирнова. Неделя спорта. Если баскетболисты только готовятся начать сезон, то футболисты уже вовсю играют. Стадион КАИ «Олимп» принял у себя матч первого тура студенческой футбольной лиги. И с самого начала сезона мощная вывеска КФУ против КАИ. За ходом принципиального матча для обеих команд следила наш корреспондент Карина Саяхова. 28 сентября на стадионе «Олимп» прошел первый матч в сезоне. Студенческую футбольную лигу Республики Татарстан 2021-2022 открыли к КАИ и КФУ. Это противостояние ждали не только игроки, но и болельщики. Их поддержка чувствовалась на расстоянии и заряжала ребят. На протяжении всего первого тайма командам не удавалось следовать намеченной тактике. Игроки действовали безрассудно, чему свидетельствовали множественные ошибки при обработке мяча. Однако в середине первого тайма КФУ все же удалось разыграться и обострить опасный момент. Но голов им это не принесло. В результате грубой игры обеих команд на 20-й минуте первого тайма судья показал желтую карточку игроку КФУ Артуру Болдуреву и Данису Надфулину из КАИ. До конца первого тайма команды так и не смогли распечатать ворота соперника и в итоге на перерыв футболисты ушли с нулями на табло. Во втором тайме футболисты разыгрались, якнят у КАИ, начали выходить из обороны нанося удары по воротам противника. Особенно выделился Павел Петухов, который был одним из немногих, кто пытался изменить ход встречи. В пятой минуте второго тайма Павел после пары успешных обводок нанес мощнейший удар, который не без усилий отразил голкипер Казанского федерального университета. Соперники же в свою очередь хорошо оборонялись и практически не дали поводов для опасных моментов. Матч был на равных и вклад в развитие игры внесли обе команды. Под конец второго тайма стало ясно, что счет так и не изменится. Матч завершился ничьей 0-0. Ожидали много борьбы. Соперник хороший. Вот. Выходили, играть там. Выходили побеждать. В принципе, сегодня немного не хватило, но результат закономерен. Карина Саяхова, Яна Гарипова. Неделя спорта. Теперь переходим к локальным новостям. На этой неделе продолжили спартакиады первокурсников КФУ сразу двумя видами. новые дисциплины легкоатлетический кросс и традиционный для спартакиада – настольный теннис. За ходом соревнований следили наши корреспонденты и расскажут все подробности прямо сейчас. Кто самый быстрый среди первокурсников? Это удалось выяснить 1 октября на соревнованиях по кроссу в рамках спартакиады первого курса. Данный вид спорта – второй по счету в списке состязаний, в которых студенты добиваются звания сильнейших. Этот вид спорта у нас впервые вошел в программу спартакиады. Надеемся, в будущем мы его оставим, и он традиционно будет или открывать, или будет в программе именно со первокурсников. Ковид вновь внес свои коррективы в проведение мероприятия. Забеги были разделены на малые и большие институты. В каждом забеге участвовало не более 12 спортсменов, а также было отменено официальное награждение. Среди девушек выявляли сильнейших на дистанции 1 километр. Юноши же бежали в два раза больше. Данное соревнование полезно не только для спортсменов, чтобы проверить свои силы, но и для университета. Из победителей будет формироваться боеспособная команда для того, чтобы представлять Казанский федеральный на спартакиаде вузов Республики Татарстан. Среди бегущих были действующие кандидаты в мастера спорта по лыжным гонкам и по легкой атлетике. В том числе и Софья Петрова из Набережно-Челнинского института. Спортсменка отличается не только самыми лучшими результатами, но и невероятными успехами в учебе. Два предмета на едином государственном экзамене у Софьи сданы на 100 баллов. Ну, до 11 класса в принципе, было очень легко совмещать учебу и спорт, заниматься любимым делом легкой атлетикой. В 11 классе стало немножко тяжелее, но я находила силы на отдых. Ездила по, по разным соревнованиям, на Кубок России, на Первенство России по легкой атлетике, на Приволжске федеральных округ и Первенство Республики Татарстан по легкой атлетике. На соревнованиях я очень хорошо эмоционально не давала в этом плане заряд. Я разгружалась, приходила дальше учиться, и это все помогало достичь таких результатов. На университетском соревновании спортсменка заняла первое место, пробежав дистанцию за 3 минуты 24 секунды. Следом за ней идет Азалия Сабирова, также из Набережно-Челнинского института. Свое второе место она получила с результатом 3 минуты 31 секунда. А бронзу забрала Анастасия Карасева из Института международных отношений. Среди юношей первое место забрал Данила Поздеев из Института управления экономикой и финансов. Его результат за два километра... 6 минут и 2 секунды. Следом идет с результатом 6 минут 15 секунд Тимур Кузнецов из Набережно-Челнинского института. И третье место получил Кирилл Казаков из Института филологии и межкультурной коммуникации. У него результат на 2 секунды больше серебряного призера. 6 минут 17 секунд. В командном зачете победил Набережно-Челнинский институт. Что неудивительно, ведь среди призеров сразу трое его студентов. Наталья Жирнова, Евгений Алмазов, Неделя спорта. 3 октября в Униксе прошли соревнования по настольному теннису. Игры состоялись в рамках спартакиады среди первокурсников. 15 институтов сошлись по обе стороны столов в ожесточенной борьбе. Студенты демонстрировали отличную выдержку, умудряясь передавать по несколько передач подряд. Мечи стремительно летали из одного конца площадки в другой. Закрученный снаряд, особенно после третьей передачи, ускорялся настолько, что за ним сложно было уследить. Но для умелых принимающих такие мечи привычное дело. Вот, легким движением кисти студентка из института психологии и образования уводит угрозу со своей территории. А вот игрок набережной Челнинского института Набивает непростую угловую подачу со стороны соперника. Вращающиеся мячи — настоящее испытание даже для набивших руку игроков. Неправильный удар и очко уйдет в зачет противнику. А студент из института математики и механики наглядно показывает класс. В считанные секунды рассчитывает траекторию удара и техничным движением запускает мячик в полет. В общей сложности команды провели по 10 игр. И к концу соревнования определились лидеры. Команда ИПО смогла сохранить превосходство вплоть до финала. Награда за гиперпродуктивность – первое место. Второе место Эмим, а замыкает тройку лидеров набережно Челнинский институт. Диана Жданова, Егор Белоусов, Неделя спорта. Важная информация, которую нельзя пропустить. Уже в эту среду стартует очередной розыгрыш Кубка университета по мини-футболу. 6 октября турнир со стадии 1-16 финала откроет матч Института геологии и нефтегазовых технологий против Института вычислительной математики и информационных технологий. Прямая трансляция будет в нашей группе ВК. Начало в 19.15. Не пропусти! Это была программа «Неделя спорта» и я ее ведущая Екатерина Лазарева. До новых встреч!